Всем привет, с вами я, Шеремида, и сегодня мы будем э, проходить такую карту, как Эмеральдовый Тайкон, так. Как зайти, вау. Тут... Не, прикольная музыка, в принципе, да. Так, а у меня вот здесь вот видно, да. Там справа видно мои деньги. Э -э -э Прокачка. Ну, так. Все, можно забрать. Сундучок. Все я богатый. Прокачка. А, -а, а, надо ее было построить. Теперь я понял вас. Сломал! Сломал! Сломал! Биткуин! Сломал! Сломал! Биткоин, слома, слома, биткоин. Ну, короче, ладно. Я пока что не хочу здесь много сидеть. Сундучок. Так, что здесь еще? Пшеница. Прокатка. Где деньги, я не понял. Я тебе плачу про... Биткоин. Сломал. Биткоин. Биткоин. Сломал. Сломал. Сломал. Представьте, вот такая гора. В этом сундуке. Он уже переполнен. Убит, убит, убит, убит, убит, убит, убит, убит, убит, убит, убит, убит, Вот. С этих выпадает, с обычных зомби. Сколько там? Десять. С этого сколько выпадет? А Пятьдесят 50. Мм, понятненько. Вс, я не хочу. О. Сундучок. Сундучок. хе прикольно. Прокачка. Прокачиваем. Прокачка. Где деньги? Ладно, вот здесь должны быть. Сундучок. Мы будем называть изумруды монетками. Прокач. Сундучок. Ничего себе! Я же надеюсь, 500 есть. Так. Так. За да сколько здесь прокачки мне вот здесь? Значит, для нас. Сломал, сломал, сломал, сломал, сломал. сломал. Подвести так. Так. О, вы вот здесь каменный файч. Я туда сейчас пойду, мне вот интересно, сколько я там заработаю. Прокачка. 32 шоколада? Что? Где мне это брать? Я только не понимаю. Подождите, там пшеница где-то нужна, если... Ей, закончил битву с жуками, вот. Вот, и мы получили 400 атак. Бежим. Забираем обязательно, покупаем обязательно. Так, вау, вот это круто сделано. Кстати, у нас мы сейчас откроем это, вот. И прокачаем, думаю, какой-то домик. Вот. Так. Ну, можно выходить. Блин, еще прикольный сундук, кстати. А-а-а, ⁇ Еще жуки. Так, можно забрать вот этот сундук. Убить жучка. Так, и вот, наконец-то, такая прокачка. Раз. Не понял. Грабеж какой-то, ⁇ -мо ⁇ Как хорошо, что у меня есть вот такая кирочка. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Теперь можно это все продать и наконец-то прокачаться. Вот. А нет, машинка хотя бы на чуть-чуть оскоряет. Прокачка, качка, прокачка, качка, качка, сломал, сломал, сломал, качка, бит, бит, убит, сломал, качка, бит, бит. А, так, а здесь все так, круто, теперь я знаю, так, стеку, тут много чего надо, так, да, ладно, возьмем мы сундучок, и, конечно же, всем пока-пока.